Я хочу в этом еще раз, еще раз, еще раз убедиться Что-то а, такое булькается, где у нас с тобой шевелится стоит -то? Не знаю Что куда? В берег? Сначала вот это вон туда, в глубину Не отвязываю пока не отвязывай, не отвязывай, потом отвяжу. <сос> Пусто. Она просто устала, может. Что за такое булька уже? Эээ, -э -э -э, и крючка нету, да? Ну вот, Вот еще вчера, так долго не либо не восхитился. Спасибо, за Василичу. 재미, что ни стоматиз красиво идет по высотой затянул этот уголок раньше он был глубоко Все подрастает через озеро лет через мульон зарастут затянет Кстати будет окошко, вот рогатку снимаем и вправо есть такое Как мы ее? Я говорю по одной, достаточно. Что жадничать-то? Костя, улыбнись на солнышко. Это был Костя. Это был Костя. Ребята где-то там. заснять хоть как Василич гребет И вам поймать большую щуку и вам поймать большую щуку. Ты не извиняйся, ты испугнул ее, блин. что она щуку-то держала. Так мы бы поплыли без очков, без бликов черных, блин, и все бы у нас было бы хорошо. Да, да, да. Тут дело все, что он-то думает, что ну-ка, и все получается. момент Василий греблей. зрит зрит смотри зрит внимательно чтобы не наплыть, на путь на тыку а мы как опытные операторы делаем обход я не не она не увела к берег да не увела она в берег в да пофиг Вставай давай, все снимается А, брошенка Эх, Прошники, блин Прошенка, Брошенка, брошенка, брошенка, брошенка. Ну мы снимаем следующую тогда ну, Конечно, давай, мы... нахлеб, надоело рыбку мать. Так что сработало? Что у нас там один опять завод Жикарягу, за опять один обрыв. В это вот дура ушла. Куча брошена. А одна при нас прям. Вот она? Вот ее маги сюда вы куда идете? куда идете? А, да, вы снимаетесь в кино просто. Вот где была у вас эта цепка потеряна блощика на этом мысу. Ждет, когда ее наш пин поймает. Денёчек сегодня хороший по погоде. Ну чуткая ветер, кто -то, кто -то, а так все хорошо. Ну так кто кого перегонит? И раз делай. И греб, и греб. Василич хрен обгонит. Опытный гребун. Грибун. грибун. Где Саша? Телюся, привет. быстро водишь мужчину не просто тут можно так вот делать если ты хочешь на самом деле ты замыкаешься ну в смысле а я так стабилизатор да браконьера так и но горит как оно горит посреди озера сегодня разводит руками забрал воблера у кости костя его разловил а он его опять заловил да, обратно ну, воблер то заточен под мою руку под да под твой спине я... под нашу, под команду, нашу, под нашу да, команду под нашу команду а тут какой-то новенький вклинился да ну, вот подходим мы к нашему биваку. Смотри, у них там есть что-то. Говорят, что нет ничего. Ж обманули. Но. Да, угоны. Ждуны.